получилась очень красивая начнем с балкона балкон объединен а, с комнатой здесь заказчики вот заказали вот такую столешницу с искусственного камня а, здесь стоит блок из трех а, розеток в одной это получается 220 в другой узбешная розетка и выключатель а выключатель включает включает вот на полу у нас плитка, имитация паркета, даже прям вот с такими гвоздиками. А здесь у нас стоит э, теплый пол, сюда датчик и, соответственно, выключатель. Там розеточка. Вот так это все выглядит. Потолок у нас здесь натяжной, балкон утеплен, соответственно, и потолок также утеплен. Так, в целом комната выглядит вот таким вот образом, в принципе, такая светлая, красивая квартира получилась, на полу у нас квартир Так, если смотреть в зеркало, то мы видим крылые двери, Привет, да? как на самом деле это крылое зеркало. Прикольная штука. Если ближе подойти, все ровно становится. Так, у нас с левой стороны здесь электрощиток. А сверху у нас щиток Это получается для роутера. Такая прохожие. Потолки у нас выровнены в комнатах и, соответственно, пошпаклеваны, покрашены. И в прихожей у нас гипсокартон, Сходя из того, что здесь провода идут, пришлось делать подвесной потолок. Так, комната ребенка. Вот так и получилась комната. Потолок здесь тоже выровнен. Откосы у нас на окнах пластиковые и стоят такие сантиметровые уголочки в откосах розетки ну по теории земского походу так кварц винил э, сделан единым контуром заказчики уже принесли все для уборки квартиры мы так слеганца убрались но после нас еще два-три раза нужно мыть хотя на первый взгляд чисто все но на самом деле мыть еще придется вот такая вот вторая комната. Также. Все, единым контуром. Вот, соответственно, порцельня на треть лежит. Но он сам по себе так выглядит, что не скажешь, что даже швы особенно бросаются в глаза. Так, пойдем, покажем туалет. туалет. Так, туалет у нас вот так вот выглядит. Белые швы затертые двухкомпонентная затиркой, исходя из того, что есть обычной соответственно пожелтеет через несколько месяцев и будет как-то неудобно за свою работу. Поэтому сделали мы. Мои любимые лючки. Так что мы здесь видим? Видим, здесь сантехника как разведена. Проточник стоит. Все здесь. Делал я вот конкретно это сантехнику. Конкретно плитку здесь. Ну, в санузел ванный туалет. Здесь у нас в самом туалете находится включатель выдержки. Походу так же идея земского. Все уже работают. Лючок закроем. Конечно, двумя руками лучше закрывать, но у меня вторая рука занята, поэтому будем закрывать одной. Плитка вот заходит туда, подрезанная. И смотрится. Хорошо Так. Пойдем на кухню. Кухня. Также здесь хвор свинил. Вот какая вот кухня. В принципе, мы в ней особенного участия не принимали. Там чуть-чуть. Вот фартук, кстати, мы сделали. Фартук. фартук зеленый из керамогранита здесь я плитку в штукатурку короче заглубил и получилось как бы на одном уровне со стенкой то есть так я посчитал нормально вот такие вот интересные светильники заказчиков это второй париль флестер вылетит кухня. Кухня выглядит круто, в принципе, исходя из того, что панели такие необычные, очень красиво выглядит цвет. Пойдем посмотрим на самое красивое помещение в квартиры. В любая ванна выглядит в квартире, как я считаю, самое красивое, потому что здесь, если все взять дороже всего получается, и все блестит. Здесь у нас вот такой полотенце. Сушитель электрический. Здесь вот шторка стеклянная стоит. Душ такой. Потолок у нас здесь натяжной. Там у нас вентиляция. Стойка такая. Так у нас здесь вот. сейчас покажем свет вот так все выглядит видеокамера кстати здесь видеодомофон, домофон вернее повесил ничего сложного на самом деле даже подключить элементарно элементарную это. так выглядит квартира Так. Короче, в целом мы обошли всю квартиру и показали, как мы выполнили ремонт на этой квартире. А здесь э, можно на ютубе у меня найти видео в, каком, э, в процессе ремонта этой квартиры. Э, Если косяки какие-то, может быть, незначительные моменты, конечно же, можно найти и сказать там э, прям идеально.